И всем привет, друзья. Новая Бравлер Рино появилась. Конечно, нам не показывается Рино вроде бы. Тут я не замечаем Просто убила Рино. Скажите, как она что же появилась? Да, появилась. Вот скажу вам, блин. В данный бой заходим. Я играл с Булом. Вот. Шестое место. Вот, блин. Кто-то точно из них был. Убил меня. Вот Макс Риск. Пятый. Уровень самый меньший. Ждем уже начала повтора. Думаю, что такое? Он точно был на центре. Сейчас посмотрим битву. Как это все происходило. И вы увидите, ну как это ротак. Рино уже здесь. Я не знаю, ее еще нет в браулерах, а у него уже есть. Значит, смотрите, сейчас мы его найдем. Рино... Ага, блин, блин, там же Рина, вот она Видите ее? Никнейм Отдам Сэп Вот это никнейм, это Рина Я шоки Вот это да, или это скин? Она очень сильно боится Вот я, Макс Риск ЮТ, да Вот сейчас она меня убьет, Но сначала убьет этих, я хочу ее добить Но оказывается, она использует свою Супер ульту и урон Нереально мощный, ё-моё как она такая сильная? Э, данный боя? Хочу узнать. Ник, а вот, Ше... это Шелли было? Да ладно, это же не Шелли. Это Рино было. Подождите-ка. А во одном времени говорили, что Рино... Ну это Шелли, да ладно, мне что кажется, 590 кубков. Да ладно. Она еще не в плане. Или такой новый скин? Вот я не знаю, в магазине такого нет скина? А я бы хотел купить. Почему бы нет? Новая скиншель, где она? Или это Рино? Вот не знаю, напишите в чатике. Кто это был? У него вообще нет скина. Но на некоторых бравлеров есть. Но это уже не та история. Всем спасибо просмотр. Скажите правду, Рино здесь или нет? Где она, ё -моё? Всем пока.